Всем привет, меня зовут Морган Торвянс. В разгар кризиса я решил создать социальный чат, чтобы бесплатно помочь людям уменьшить свои потери и поддержать морально. Я прошу всех поделиться данным видео, а также поделиться ссылкой на данный чат. Почему? Потому что в это нелегкое время люди должны объединяться для того, чтобы реально выжить в таком апокалипсисе. 6 миллиардов людей было на планете, когда появился вирус. Это сделал не Бог, а мы. И вот в конце года уже был понятен финансовый результат. И что было из этого интересно? Интересно было о том, что можно было разложить свои доходы по определенным статьям. Интересно было о том, что можно разложить расходы по определенным статьям. И понять вообще, а сколько же удельный вес той или иной статьи в определенных расходах. И если мы посмотрим, то... Поделив все расходы на доходы, мы поймем о том, что 61% от всех моих доходов были потрачены. И 39% это прибыль деленная на доходы у нас осталась в виде нашей прибыли заработка. Именно с этого момента я начал откладывать свои денежные средства и размещать на депозитах. Пополнять эти денежные средства и пытаться достичь доходности, которую рекомендовал буда Шефер. Я помню о том, что из этой книги доходность была около 12% годовых в долларе. Конечно, не всегда мне удавалось достигнуть такую доходность, но тем не менее я начал свой путь начал свой путь маленькими шишками. Как мне попасть отсюда туда? А как вы стали врачом? Я этому учился долгие годы. В тот момент средний мой доход это 2296 гривен. И э, средний мой расход... Если брать в долларах 218 долларов, а средняя прибыль была 207 долларов. Это то, что я планировал. По факту у меня получилось чуть меньше прибыль, которую я планировал. Тем не менее, по большинству статей я либо вместился, либо немного совсем превысил расходную часть. Конечно, сейчас этот файл уже выглядит совсем по-другому. И он прошел огромное количество этапов и оброс э, значительной информацией. Если мы перейдем в тот шаблон, который я создал исключительно для вас, он приближен уже к тому, к тому шаблону, в котором я уже работаю в настоящий момент, мы увидим вот такой вот достаточно немаленький файл. И мы увидим о том, что... Появилось достаточно много доходных статей и достаточно много расходных статей. Какие доходные статьи появились? Это от основной деятельности зарплата, да, это финансовая деятельность, комиссионные какие-то доходы, сдача в аренду, инвестиционная деятельность, продажа активов, депозиты, займы под проценты, которые я тоже иногда произвожу. И в своем будущем видео я об этом вам тоже расскажу. Курсовая разница, схемы, консалтинг. Ну и также претерпели изменения все статьи по расходам. Мобильная связь, квартплата, питание, праздники, одежда. Личные расходы, финансовая безопасность, больница, командировки, автомобиль, бензин, обучение, спортзал, основные средства, ремонт, кредит жилья, авто, налоги и страхование. Как видите, статьи тоже добавились, потому что жизнь не стоит на месте, все развивается. И естественно, пройдя этот длительный путь, уже фактически я веду 16 лет этот Файл. Я уже могу разложить даже по составляющим и в каждом году посмотреть, сколько же мои расходы составляли в общем объеме от всех моих расходов. То есть, если все расходы мы берем за 100%, вот, вот в этой части мы суммируем то отдельная статья, статья составляет определенный процент от всех моих расходов. Так вот, питание в какой-то момент было 31%, потом постепенно снизилось до 8% даже до 4%. Почему? Потому что мои доходы росли. И, соответственно, другие статьи тоже претерпели определенные изменения. Почему я выделил красным какие-то расходы? Потому что я в своей жизни отслеживаю... Те расходы, которые перевалили за 10%. Если расходы перевалили за 10% от общих моих расходов, ну давайте на вот этом конкретном случае. да, Если, например, мои расходы составляют 28%, это значит, мы берем статью питания и делим на общие мои расходы, то я считаю, что это большие затраты. Это значит о том, что нам необходимо увеличить либо доходы, либо нужно уменьшить расходы. И вот, обращая внимание на эти статьи значительные, вот мы берем в настоящий момент 17, 28, 11. Я всегда работал с этими крупными статьями, пытался их уменьшить до 10%. И, как видите, в какие-то моменты у меня это получалось, какие-то моменты я закрывал глаза, потому что, у меня оставалось фактически, ну вот в этом случае 50% от всех моих доходов у меня оставалось, и я мог отложить что-то. А в какие-то моменты было 59%. На самом деле Будда Шефер говорит о том, что у вас всегда должно оставаться хотя бы 10% от всех ваших доходов, которых вы в настоящий момент получаете. Но у меня получалось гораздо больше. То есть вот в этом случае у меня остался 41%, в этом 56%, в этом случае 50% а в этом 57. Сейчас ситуация на рынке, она как бы усугубляется, у меня уже не получается оставлять такие объемы доходов. для того, чтобы погасить какие-то свои расходы. Но, тем не менее, я веду постоянно бюджет и понимаю, какой процент составляют мои доходы, в общих объемах дохода, какие расходы. И мне проще на самом деле справляться с теми иными кризисными ситуациями.